Всем привет, с вами Дмитрий Русул И в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать об одной очень полезной фиче Для тех, кто пишет аранжировки и использует, например, струнные инструменты или духовые инструменты Как вы знаете, в Logic есть специальные инструменты, которые так называются Studio Strings И также есть Studio Horns, которые, по сути, ну, очень похожи, просто, естественно, Судя по названию, каждый отвечает за свое То есть это у нас духовые, медные И, соответственно, Studio Strings отвечает за все виды струнных Причем как ансамблевые, так и отдельные Здесь есть разные варианты То есть сольные скрипки, сольные э, альты, виолончели, и контрабасы и так далее Ну то есть полный набор И, конечно же, всегда, когда доходит дело до работы со струнными Самое важное это подобрать правильно артикуляции и как правило все библиотеки, будь то сторонние, там, наверняка вы пользовались хотя бы один раз такими эм, уф, и для контакта очень много библиотек. А, они немножко по-разному работают с артикуляциями, но как правило это все сводится к тому, что есть некие триггеры, например, там, от ноты C0, допустим, до G0, то есть тут нету так таковых звуковых нот, то есть звуков там нету, сэмплов там нету в этом э, регистре. Но там есть так называемые свечи, то есть переключатели, которые в нужный момент Просто вы меняете артикуляцию То есть, когда у вас прописана нота C0, у вас э, Ставится нота, точнее Меняется артикуляция, например, на сусты да, Или там на какую-нибудь D0, у вас там включается Пиццикаты, допустим, и так далее Так вот, э, так как это Studio Strings у нас инструмент встроенный непосредственно в Logic, то естественно он гораздо более глубоко интегрирован в саму среду Logic и это можно использовать, это довольно здорово и здесь есть очень такая полезная для этой фишки фича Итак, вот у меня сейчас открыт пресет, string ensemble, ну тут в принципе все по умолчанию И у меня артикуляция sustain выбрана, здесь можно разные артикуляции выбирать, но вот у меня выбран sustain, это такой стандарт, скажем так, базовое значение Давайте послушаем, вот у меня партия здесь прописана, как оно сейчас звучит Такая партия, то есть, естественно, если хочется ее оживить, то можно использовать различные артикуляции, потому что струнные у нас бывает часто играют с разными артикуляциями, и в лоджике это сделать очень легко благодаря специальным, так называемым, Articulation Sets. По умолчанию они выключены, их надо включать, то есть, вот мы выбираем трек, где у нас присутствуют струнные, и вот здесь в закладке Track в инспекторе у нас прям есть внизу специальный пункт, который так называется Articulation Set, и он, как он бы, Пока его нету. И мы можем, вот тут есть как раз два пресета, точнее, две категории для Horns и для Strings. А, Но ну, так как у нас strings, то, естественно, нас интересует эта секция. И дальше нужно выбрать соответствующую, а, вот этот, скажем так, пресет или набор артикуляционных вот этих вот изменений. По тот, а, пресет, который вы, вы выбрали. То есть в данном случае у меня string ensemble, и, соответственно, я сейчас его здесь э, найду. Вот он, string ensemble. То есть я его выбрал, и мы видим, теперь у нас в пианороле роли появился отдельный пункт, который так называется articulation. В чем преимущество такого подхода? Преимущество в том, что я могу никакими фут не пользоваться, еще чем-либо. Я могу для каждой конкретной ноты... Uh, так же как мы меняем, например, velocity для выбранной ноты, я могу также задавать конкретную артикуляцию То есть это очень удобно То есть я могу, например, выбрать вот этот первый такт, вот эти ноты И выбрать здесь, допустим, стаката, чтобы мои струны играли именно этой артикуляцией Давайте послушаем И, соответственно, дальше они переходят уже обратно на сустейн и причем, естественно, это можно делать с, не обязательно там, целый такт, а отдельно каждую ноту То есть это очень удобно Можно попробовать сделать акцент от сустейн Здесь можно поставить, например, пицциката И в самом конце можем сделать нарастание, допустим Давайте послушаем Ну, давайте поменяем, наверное, на быстрый вариант. Можно даже прям добавить velocity. То есть вот так это работает. Очень здорово, на самом деле, очень удобно, потому что вот я сейчас, вы видите... В любой момент могу переключиться в любую часть партитуры И у меня будут играть именно те артикуляции, которые установлены Потому что артикуляция в данном случае зависит не от э, тригирования каких-то футсвечей Не от автоматизации, например, как бывает в некоторых инструментах А непосредственно в сами ноты зашита эта информация То есть э, Logic просто не воспроизведет эту ноту никак иначе Кроме как с той артикуляцией, которую мы задали и Это на самом деле очень круто, когда я для себя открыл эту функцию э, писать струны стал гораздо психологически легче, потому что раньше я, когда нужно было в аранжировку прописать прям максимально живую партию струнных, я прям под это отводи, отводил чуть ли не отдельную рабочую сессию, там отдельный день, потому что это нужно было либо создавать разные дорожки под разные артикуляции, чтобы удобнее было все это контролировать и прописывать, либо постоянно вот с этими фут-свечами э, не путаться, ну не фут, точнее, а клавишами, свечами, э, не путаться, э, чтобы в нужный момент, в нужный переключалась. Плюс еще бывают проблемы, что когда ты слушаешь, например, какой-нибудь какой отдельный такт, там, фокусируя внимание на нотах, например, э -э, этот свич не срабатывает, например, в какой-то момент, и ты слышишь свою партию не с той артикуляцией, с которой ты задумывал. Ну, то есть очень много вот таких вот каких-то технических было сложностей, которые постоянно нужно было держать в голове, решать. Конечно, здесь... Это все гораздо проще И на самом деле инструмент очень классный Да, понятно, что есть какие-то крутые библиотеки для контакта Которые звучат гораздо живее звучат гораздо там, плотнее, жирнее Больше возможностей по настройке самого звука Это понятно Все-таки этот инструмент Studio Strings и не претендует на полноценную замену Каким-то профессиональным оркестровым сэмплерным библиотекам Но этот инструмент однозначно подойдет кому-то для, для тех, у кого струнные не являются Таким прям основ основополагающим э, Элементом в аранжировке То есть, который просто добавляет какого-то определенного Колорита в общую аранжировку В миксе То есть, они хорошо, как правило, звучат И за счет этих артикуляций То есть, еще с ними довольно комфортно и быстро работают, Поэтому, э, если вы вдруг вот, Не использовали этот инструмент То, вот знаете, что у нее есть вот такое очевидное преимущество Перед сторонними инструментами Которые, естественно, не так интегри интегрированы В ложек э, И за счет этого можно иногда себе реально облегчить задачу, повторюсь если не стоит цели, прям вот какой-то супер глубокий оркестр прописывать с полным контролем над звуком. То здесь, конечно, контроль такой самый поверхностный, но так или иначе во многих ситуациях его достаточно. Что ж, надеюсь, вам этот урок был полезен. Обязательно пишите в комментариях, как вам, знали ли вы про эту фишку или не знали. Также пишите какие-то свои вопросы и предложения, чтобы я также записал видео с видеоответом по тем или иным вопросам, я это очень часто делаю, читаю все комментарии, читаю частые вопросы, поэтому чтобы, скажем так, поучаствовать в создании контента, обязательно мне пишите, и, конечно же, подключайтесь к нашему телеграм-чату, если вы еще этого не сделали, потому что у нас там идут постоянные дискуссии по поводу лоджика, по поводу проблем с лоджиком, по поводу плагинов и так далее, там очень много людей общаются ежедневно, поэтому подключайтесь, будьте на связи, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал уже про help что мы сейчас здесь выпускаем довольно много новых э, видео по разной тематике по лоджику по плагинам по работе с разной э, разным типом музыки от электронной до живой поэтому обязательно подписывайтесь смотрите те видео что уже были выпущены на нашем канале потому что здесь довольно много если вы особенно новичок в лоджике то очень много здесь вы сможете узнать и легче работать в лоджик станет от этого ну что ж, всем успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!